Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали, итальянский тяжелый танк Рина Чиронте, карта Старая Гавань, игрок Лил Рей. Не особо популярный танк, не часто его встретишь в рандоме, да, что не скажешь об ст с той же механикой, да, до зарядки барабана. Как там он называется-то, Праджетта. Праджетто достаточно частый гость рандома. Ну, по-видимому, не так он тащит, как хотелось бы Поэтому статисты на этом танке не играют Поэтому и реплея с этим танком мало Да, если сейчас обратить внимание, здесь тоже видно, что Играет не статист Потому что... Потому Всего три золотых снаряда Обычная ремка, обычная аптечка Ну, из дорогого только топ поёк все. Ну, то ли это такой экономичный статист Ну, нет, скорее всего, просто обычный игрок Вот он, пожалуйста, АМХ, который как раз-таки сейчас считается достаточно, да, таким нагибучим танком Вот так вот неаккуратно выкатился Получил полный барабан на три черонта И один снаряд дозарядил И забрал Сделай счет 1-1. Агрессивно здесь, конечно, вот так все поехали вперед, да. Ну, Риночерон-то полетел первый, дальше союзники за ним подтянулись. Второй уничтоженный, счет 2-2. Да, вот так расстреляешь весь барабан, потом зарядись. Один зарядился, хочется сразу выстрелить, если есть возможность. Вот как раз что и делает Рина ждет, когда зарядится второй хотя бы снаряд, да? Можно и третий подождать, пока есть время. Счет 2-3. Слышно там летают чемоданы. Ну, хотя всего по одной арте в бою. Все, барабан полностью заряжен. Да, если нет уверенности, что ты полностью заберешь противника за барабан, лучше ждать перезарядки. Да, вот сейчас один выстрел сделал, но подожди ты, второй снаряд. Вот сейчас не пройдет альфан, урона будет меньше, чем 504 единицы. В итоге дольше же ждать потом придется перезарядки. Ну вот сейчас подождал. Пока зарядится два, теперь точно хватит. А тут и одного хватило, да? А если бы сейчас не зарядил, второй точно бы одного не хватило. Но это как закон подлости. Счет равный 6-6. На левом фланге противники идут вперед. По-моему, сейчас там тоже все союзники лопнут скоро. Здесь противники все наверху. Всё, все, все три снаряда в барабане, готов к труду обороне Риночеронта. Вон, вон, есть там возможность пострелять. Есть попадание по Чарфутуру, еще что-то марта откидывает и добрать нет, мимо, мимо летит снаряд. Эти два тяжа там на крыше сидят. Заприметил Риночеронто Да, так, чтобы хорошо подставился Есть на 558 А счет, бац, так неожиданно стал 7-12 Пустились стяжи с крыши, там Чарфутур, неприятно. Но это, кстати, первое пробитие, которое Рейн в этом бою получил. А при этом уже 4500 сам нанес. Чарфутур вроде бы, да кажется, картон, но почему-то иногда танкует. Я помню тоже, не пробивал его как-то, причем на десятки. Вот честно, не помню на какой, но помню, что на десятки прям вот этот момент. Вроде стреляешь, и индикатор зеленым показывает. Не знаю, куда там снаряд попадает, что и не пробил, причем иногда. Даже с короткой, помню, дистанции. Два снаряда в барабане есть. Тут и одного должно хватить. Так и происходит. Счет 9-13. Все в чате там уже. Т-54 недоволен. Ну что ж, в одиночку против пятерых Причем из этих пятерых три десятки Ну правда одна десятка это арта А один светляк Вот Ну ляпард конечно опасная машина Но прочности у него На разок Есть пробитие И готов Что ж, четыре противника Неудачно отстреляла арта, 28 единиц урона всего прилетает, аптечку использует игрок. Сразу. Ну, можно было сейчас, да, сразу не тратить, потому что и нет ни контуженных, и противников поблизости нет, чтобы куда-то торопиться. Мало ли, вдруг следующим снарядом сейчас произойдет контузия. Какого-то из членов экипажа, и что тогда делал? Ждать целую минуту. чар но этого злыдня надо было. Ну, уничтожать, конечно. Ну, понятно, это логично, но отпускать было нельзя. Да, черфутур так в наглую подъехал, выкатился. Выстрелил всего один раз. А вот и леопард. Вот он, барабан. Да, вот сейчас не будь барабана, и все. Тем не менее, на 454 леопард успевает пробить. Арта. Где арта? Вот арта сейчас могла бы, конечно, очень сильно огорчить. Сто прочности у Риночеронта. Для арты это семечки. Возможно, он не дает, ей прострел вот этот вот ангар большой. Ну, хотя, да что мешает сменить позицию и... Проснулся Т-54. Жаль, говорит, ХП мало. Конечно жаль, кто бы сомневался. Свинтил, светляк. Даже не пришлось игроку тратить Свои золотые снаряды Как было три штуки, так и осталось Так, один барабан на удачу, наверное, с собой катает Шил ты прощупать кусты вдруг удастся на шару, а карту уничтожить. Ну, не получается. Арта уже, наверное, уехал куда-нибудь. Если даже она там и была. Где ж... Вот он! Засветился светляк. На крыше. Сидит. Опять не пойму. Где чемодан? Вот где арта там засела, что у нее нет прострела. Ну, здесь был, конечно, шанс. Сложно там было попасть. Вот чемодан. 56 снимает. Остается 44. Светляк еще на крыше сидит. На крышу подниматься вообще опасно. Вот он. Ах, светляк. Засветил здесь Рина Черонто. Опять была возможность. Здесь не в ту сторону смотрел. Не успел довернуть. Но вот сейчас еще будет. Так да, да, только барабан-то не заряжается. Снаряды-то эти закончились. А он перевернулся. Светляк так испугался, быстро торопился, не вписался там, да, в подъем. И лег на бочину. Как можно было допустить такую ошибку? Вот сейчас я не знаю, зачем Риночеронто заряжает золотые снаряды, мог бы их вообще не трогать. У него бронепробитие у фугасов 127 миллиметров, три снаряда, Артев по самое не балуйся, хватит. Решил под конец гульнуть на широкую ногу, выпущу я 15 тысяч серебра. Сколько там один снаряд, да? Ну, где-то в районе 5000 стоит, наверное, один снаряд. Длинный бой какой же идет. 14, точнее, вот пошла там 14 минута, да, у нас сразу срабатывает сирена. Сообщая о том, что поторопитесь, товарищи, если не успели закончить свои дела, надо ускоряться. Там в чате что-то пишут. Сейчас его, говорит, арта вольнет. Ну, это может, конечно, кто это может сказать? Союзная арта, кто же еще? У них, типа, солидарность между собой. Пусть, Пусть попробовать заслужил. <пусть> не, он не будет пробовать, да, просто. Хотя можно было попробовать базу завалить. Вот, засветилась арта, давай, не отпускай ее. Вали. У него прочности, кстати, 130 единиц. Кто-то кто до него добрался. Заключительная минута идет. Кидает Арта чемодан мимо. Да что ж, Ирина еще золотые снаряды, как назло, все мимо кидает. Третий снаряд есть, все-таки попал. Да неужели? Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.